урона, это все-таки неплохо неплохо так а опорность какая тут будет то есть полторы тысячи здесь а здесь еще маленькая да фигня Тогда ладно вот это пьем короче все все ребята в принципе в принципе я рад то что вот так все получается Дорогие зрители моего канала, с вами Лев, и ребята, это время Хаткора, часть третья. В принципе, как видите на своих экранах, у меня здесь появилась побольше земли, то есть я её добавил, немножко улучшил дом, сделал такой балкончик, да, немножко грядку тут посадил, в принципе, деревья убрал, всё такое... В принципе, сделал, ну, добавил мод один, типа, у меня 38 модов. Кстати, что хочу сказать, то, что я вчера посмотрел свое старое видео, которое, которому уже получается почти 3 года, и там тоже было 38 модов на сборочке в временах, э, ой, в временах, окей, говорю, Minecraft с отходами модами, да, в принципе, как-то так. Извините, то, что запинаюсь, я уже давненько не записывал видео, где-то неделю, наверное. Э, в принципе, ладно, так, ой-ой. Что-то у него глаза побелели, меня это как-то пугает, потому что у него только что красные вроде как были. Ну ладно, ладно, я могу что-то забыть сказать, э, потому что я уже записываю получается, четвертый раз, поэтому, ну простите, я тут уже, короче, броню, ну броня у меня была, э, экипировался, я хочу пойти сегодня в шахту. Как видите, у меня есть уже какой-то уголь, железо, всё, всё, золото немножко э, добыл. Не все их, то есть, еще немножко развиться. Да, и, ребята, пока я развивался, я заметил то, что у меня стала подниматься шкала сложности. То есть, у меня теперь, ну, как бы написано так же в Изи, но шкала немножко поднялась. То есть, видите, зеленый цвет тут. В принципе, скоро дойдет до одной клеточки, у меня будет просто Изи, потом, я так понимаю, normal. потом еще что-то. Окей, в принципе, хорошо, хорошо, хорошо. Так, вроде как у нас все есть, давайте поспим. А, пока что не можем. А, нет, можем уже. В принципе, хорошо. Тут немножко переставил, как видите, опять карту, мини-карту, то есть немножко вот этот показатель прочности. Фух, ребята, извините, если буду запинаться, потому что я на не записывал ролики. Простите, то, что я на так давно не записывал. А, я просто был очень занят. В принципе, ладно. Вроде как все уже взял, факела есть, кирки есть, меч есть. Меч, кстати, надо еще один, наверное, сделать, потому что все-таки здесь хадкор, да, сборочка называется время ходкора Кстати, в шахте достаточно страшные звуки, поэтому я ну, немножко боюсь, поэтому. Поэтому надо быть осторожным. Кстати, сейчас, ребята, у меня утро. И как бы. Ну, я могу немножко что-то пропускать, какую-нибудь руду или еще что-нибудь, поэтому как бы особо на меня не ругайтесь, если, если что, да. Фух. Так, окей. У меня тут уже меточек куча. Кратер, окей. А... Так, ой-ой, тут лава чуть не упал. Вот тут как раз эти страшные звуки. Ой-ой, я слышал спавн какого-то хербина слышал. Я страшный звук слышал. Блин, главное, чтобы меня никто не убил. Я... Надеюсь, что здесь будут алмазы. Высота какая? А высота 27-я. Окей. Пока что спускаемся без палива. Даже свет не буду делать. Потому что страшно. Так, нужна алмазная кирка, потому что без нее тут литсплеи вообще развиваться у нас не получится. Особо. То есть, вот эту буду сломать, эта алмазная кирка тоже нужна. Ну, в принципе, пока что на железные инструменты перешел, уже неплохо. Конечно, буду постепенно железо экономить. Ну, то есть, я буду делать инструменты железные, но, видите, не все я железный сделал. что то каменное осталось. А чё-то за черная руда, по-моему, она, тоже ломазный какой ломается. Так, мне страшно немножко. Кто-нибудь столкнёт собака. Так, окей. Да-да-да, давненько не играл, могу я не испугаться. В принципе, да. Вроде как всё сказал, что хотел. Uh, в, принципе, в принципе. да. Uh, кстати, что еще хотел сказать, то что у меня же.. Uh, так, это какая высота? Это у нас 12 Давайте еще ниже копнем. Забыл сказать то, что после второй серии, ребята, я не записывал уже третью. То есть я тогда, ну я даже не помню, в чем проблема. То есть я потом потерял доступ к каналу, вроде как. Uh, в принципе, какая-то там проблема была. Но я прям собирался там много записывать. В принципе, я сейчас тоже достаточно часто пытаюсь записывать этот летсплейс, записывать буду также другие видео, потому что я вижу то, что вам особенно гравити очень понравилось. Э, в принципе, я достаточно рад этому. Так, о, нифига, уже полстак это был. А, у меня уже было 10 с тобой, окей. Окей, окей, окей. Где алмазы, чувачки? Давайте мы будем копаться вот так вот, то есть я буду копаться, давайте я буду вот тут вот, немножко вперед копну и в четыре стороны пойду. Может быть, так будет какой-то больше шанс копнуть что ли, э, что-то сделать. Это у нас типа главная дорога, куда я сейчас иду. Э, так, опа, опа, опа, опа давайте вот тут, опа, слышу лаву. Давайте туда, видите, что он нашел? Блин, и руду, которая не сломается, придется ее обходить, ребята. Обходить придется, потому что, потому что вы у меня нету пока что. Так, свет это очень важная. Важная штука. Так, и вот сюда копнем. Тут, наверное, увеличить стоит, стоит эту дорогу, потому что все-таки она главная, так сказать. И будем копать во все четыре стороны, чтобы увеличить шанс. Ну, типа, находка алмазов увеличить. Поэтому. Да. Я пытался и в Нисей добыть алмазы, то есть найти их. Потом все и сразу сломать их. Ну, ребят, так и не нашел. Надеюсь, они хотя бы тут вообще спавнятся. Потому что я так подумал, у меня же железо не спавнилось, когда я экспериментировал. А вот насчет алмазов не знаю. Это очень плохо, если их не будет. Ну, видите, железо спавнится. Я его ломать пока что не буду. Так, ну что-то пока что ничего не видно, но я слышу лаву. Лаву слышу. Можно, кстати, громче сделать. Чтобы слышно было лучше. Так. У меня, если что, наушники на максимум, поэтому если что, я зову очень громко. Ух ты, пта! Ты что делаешь-то? Вот это было страшно! ой ой Да, тут блоки, короче, спамятся. Вот такие вот страшные. Когда ты ломаешь с небольшим с небольшим шансом. Фу, вот это было, конечно, страшно. Ой, я слышу какого-то страшного моба. Мне это не нравится. Мне это не нравится, мне уже трясти начинает. Ой, блин, буду каменные ломать. Пока что. Я прям слышу хорошо лабу, она где-то вот тут, да? Я так понимаю, она с двух сторон, либо я ошибаюсь, да? Вы вот сейчас, кстати, может их напасть? Ух ты пта! Тихо, тихо, тихо, тихо, вот на это я не подписывался оттуда, если сделать. Ага, ага, надо подняться делаешь, пацан, не делай. Так. Vraag... Так. так, все, я понял. Какую-то шахту, я так понимаю, нашел. Так, а вот тут, наверное, опасно будет. А, нет. Блин, сейчас жестко будет, припас. Тихо. <exploits> алмазы. О, бой, просто офигеть, я рад просто. Офигенно, ребят, я алмазы нашел. Как такое возможно? Еее. Е-е-е-е-е, я слышу страшный звук, значит херабин уже ядом, и он просто меня захочет убить сейчас, да я их сломаю. Но надеюсь, этого не произойдет. Блин, я прям так рад, тут алмазы просто в 36 жестко просто. Теперь я смогу сломать и другую руду. Это вообще круто. Вот такую вот, например. Блин, хера, только не столкнули меня в лаву. Я тут надо осторожно вс поставить, чтобы не потом страшного ничего не было. Вы издевайтесь? А, тогда ладно. Я уже подумал то, что два алмаза всего лишь. Ух ты. Блин, вот это я испугался. Чуть не упал. Так, окей. Вот Ветстоун, четыре алмазика, ну блин. Ну, хватит на лопату и на кирку, да. Лопата это вообще самая важная вещь, особенно алмазная. Я так уже понял, я просто тут постоянно ломал землю сейчас. Ну типа, чтобы ее поставить там, где нужно. Поравнять немножко. Так, у меня есть верстак. Сразу крафтим ее. В принципе, давайте я проверю запись, на всякий случай это мало ли что еще прям херня произойдет. Короче, проверю запись. Вроде как все четко. Я очень рад этому. Просто, ребята, ну я не знаю, ну.. Я не знаю, можете мне там, не знаю, что-то написать, да, то, что типа, молодец, там нашел и все такое. Ну, в принципе, это не так уж и сложно было. Просто надо было найти высоту нужную и все такое. Окей, блин, она так быстро ломает. Наконец-то я могу сломать новую руду. Это так круто. Лимонит могу сломать. Хорошо. Так, тут лавы, наверное, нет. Хорошо. Даже лучше. Блин, её так много спавнится. Если из нее можно сделать хорошую броньку, это вообще круто будет. Потому что... Ну, броня нам нужна. Броня, оружие, все на свете. Это нам нужно. Поэтому... Э, поэтому, да. Поэтому будем тут это делать. Так. Я, блин, только не столкни, потому что у меня нету тут... Никакого-то самого тип инвентари. То есть я могу умееть и потерять вещи. В принципе, возможно, я поставлю в будущем, если с какими-нибудь боссами буду драться. Но пока что не вижу в этом смысла, потому что особо страшных боссов я пока что не видел. Ой, там полюбаться. А нет, там нету лавы. Так, ну там лава. Это как бы само собой. Так, все. В принципе, давайте еще добудем какую-нибудь уду. Вот она, она еще, вот уголь. Э, в принципе, блин, я прям рад, я прям, ух ты, это что за Амит... Аметист Нифига себе Второй раз Встречаю, я просто Метки всякие оставлял И по-моему видел эту руду уже Так, он слышу какой то моба Тут, короче, Плачущий Ангел тоже есть, поэтому э, Я его встречал Когда-то в шахте, когда я сам играл Ну, не на этом мире На другом а -а -а. Кто-то бежит прям. Нихера себе, вот это страшно, конечно. А -а -а. Ой, я что-то вижу вдалеке. Там индикатор показал мне что-то. О, -о, О, так надо закрыться. Они жрут все громче и громче. А -а -а -а, нет, нет, нет, нет, оно идёт ко мне, мне жот несет отстало просто. Она меня убьет с одного удара. Это польбас, ребята. Ну, это по это, короче, гаранти гарантия 100%. Окей. Ну не со второго это как минимум. О, ты, пта! Да, она я со второго раза убивает! Даже в броне польба с первого. Блин, капец, я сейчас висанула меня, херанула просто жестко. Блин, ладно. Ладно. Блин, сложность копится Очень хорошо, то, что я нашел кирку эту. Точнее, алмазы. И скрафтил кирку. Ой. Так, кстати, надо сделать очаровальный стол. Это сейчас, наверное, самая важная такая тема, чтобы кирку можно было чинить, все на свете, ну, чинить это на наковальне. Блин, окей. Ну, страшновато. Ой! Выйди! Сейчас только что сложность увеличилась. Блин, капец! Она, она при мне сейчас... Я заметил, что она выше стала. Она рывками, я так понимаю, растет. Блин. Я так понимаю, почти первый квадратик весь, да? почти первый весь квадрат... так, квадратик, короче, все, это короче все опасно, страшно. Так, ну все, надо сюда сваливать, короче, а то страшно тут как-то. Мне не по себе здесь. Да, да, да, да. Куда бежать? Так куда? Новое. Не знаю, что зовут. <гас> Ты ёпта! Так, блин, они уже бомбят, ребята, нет! Блин, мне страшно, потому что они яны могут взорвать, подойти ко мне, они же взывают зачем-то. Они же не просто так взрывают, я надеюсь. Они же не настолько тупые, мне кажется. Мне кажется, они не тупые. Е. Они меня полюбаться через стенку видят. Читеры долбанные. Да. Блин, мне реально страшно, понимаете? То есть, ну, как, ну, не особо, конечно, страшно. Но когда вот такая херня происходит, когда они просто так бомбят. Ну, сваливать это полюбаться надо. Окей, сколько воды добыл. 58, нихера так добыл. Вот это я молодец, конечно. Сейчас уже Redstone влазить не будет. Но я его все-таки сломаю. Редстоун это важная вещь, я считаю. Вообще тут все важное, наверное. Но хотя когда ты добавляешь моды, то появляется такая руда, которая, прибас не будет важна вообще весь летсплей. Ой, они пьем носятся. Так, надо сваливать сюда. Руда какая-то, окей. Ага. А вот он и аметист. Хорошо. Тут у нас пауки, которые меня убивали. Потому что здесь жесткие пауки тоже есть. Э, ребята, кстати, я думаю, я где-нибудь всей пятой, может быть, скину сборочку. Э, ну, либо давайте набьем 10 лайков на этом видео. Я скину сбоку. Мне вообще не жалко. Просто будет приятно. Э, я... Ну, или либо просто напишите в комментариях, типа... То, что вот я хочу сборочку. Я скину, я как бы не против, могу в описании скинуть, могу просто в комментарии ответить. Поэтому, поэтому да, поэтому да, поэтому да, да-да-да. Вроде как все, Это мы убираем, потому что они не нужны, эти метки. Что значит сок 6? Это просто ведьма, ничего. Так, тоже удалим. Первый босс, портал, башня. Кстати, портал, я забыл про него. Неизвестная руда, окей. О, да, но явно неизвестная, она какая-то вообще наверное едкая. Посмотрите, ее вообще мало. Так, что поменять? Давайте супчик следим. Э, и куда? Так, вместо камня. Кстати, давайте сделаем так: камень сюда поставим, а ты забьем. Ч нет-то? Если можно, золото. Э, в принципе, совсем про него забыл, видимо, то, что оно у меня есть та та та та та та та Но эту руду я добывать не буду, потому что я уже стак добыл. Ее слишком много. Чего? Алмазы, вы ч, издеваетесь, что ли? Нифига себе, я прям алмазный. Чу офигеть! Ребят, я отвечаю, здесь не стоит мода на спав руды. Вроде бы. Не стоит. Я его убирал, пальбас Офигеть, тут алмазы, конечно. 10 алмазов, конечно. Десять алмазов. Плюс 13 алмазов я добыл в этой СЕ, офигенно, неплохо, неплохо, ребята, очень даже неплохо, я, я рад, что я развиваюсь, это круто, потому что у меня особо в летсплеях никогда не получается развиваться, то есть я всегда сборки сам создавал, ну, конечно, баговые сборки у меня тоже бывали, но здесь даже не в этом дело, то есть я там просто никогда не развивался, то ли лень было, то ли просто не понимал, а сейчас я вроде как все понимаю, ну просто добываешь худу, там уже крафтишь всякую броню, оружие, порталы всякие, да, тоже всякие там плюшки должны быть, своя руда, своя броня, свои вещи. Вроде как ничего сложного нету в этой сборке, поэтому понять, я думаю, у меня все получится. А Метис тоже такая, ну более-менее едкая руда, но не особо. То есть самая едкая руда, я так понимаю, это вот это, Джейд, я так понимаю, это так читается. Факелов уже мало. Хорошо. Где бы, кстати, можно еще супчик гибной сделать в будущем будет. Сколько у нас железа? Нихера хера себе. А его уже достаточно много. А, полстака. Нифига себе много. 35. Ну ладно. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я понял, главное правило это по ногам попадать Главное правило этого летсплея Ааа, Домой, где дом, дом, дом, дом два. Тихо, тихо, Все. сюда Блин, я сейчас сдохнуть мог Блин, вообще жесть Это было вообще страшно, потому что помирать не хочется Это понятное дело Так, хорошо, лимонит сюда Лимонит сюда это получается... Давайте аметит сюда, вот такая вода сюда, это нам уже не нужно. Рассид какой-то. Это просто золото. Блин, алмазы, блин, можно нагруник сделать. Но это бессмысленно, потому что возможно даже из моба выпадет. Меч, наверное, делать лучше всего. Давайте посмотрим, как чаровальный столик делается. Uh... -ta -ta Та-та-та-тан А, 21 страница Это всего, да? Ой, так, сейчас У нас тут еда есть даже Сейчас я его найду, так Я просто не помню, как он uh, Пишется А вот он а Обсидиан Да херня, чё Это просто сломать можно, если что Давайте, как крутой человек Мы на воду опа О -о -о. тихо извините то что я, я такову конечно но я немножко <сиху> психую понимаете после меня увеличим количество лавы но оно не увеличивается но все таки так а как это да да все зашибись все как надо происходит как я хочу нет да нет да да да все тихо сюда покила. пацаны не нападайте на меня пожалуйста Так, закроем все проходы. Чтоб яны не съели. <смех> да. Так, нам нужны 4 обсидиана. Пока что портал ват делать не буду, наверное. Хотя можно. Можно, думаю. Фак. <смех> you bitch, блин. Ч, Я сделал не так. Окей. Крафтим, ребята, крафтим все как надо. все как умеем. Да. А, нет, 2 алмаза нужно. Я все время путаю крафт. Меня простите за это. Так, знаете... Блин, у меня особо даже места нет. Но можно сюда пока что поставить. Пит, у меня тут балкончик есть. А, так, меч зачаровать можно. У меня 21 уровень. Уровень 21. На что-то зачаровал. Только я не понимаю на что, да. Так, эффективность. Но это полюбас сейчас. Да. Немножко броню. Protection. В принципе, неплохо получается, немножко зачаровались, а пушку можно зачаровать, это будет, будет круто. Блин, жалко, что нет. Ладно. Ребят, в принципе, э, вроде как постепенно мы что-то делаем, что-то мутим. У нас лимонит появился, кстати, наверное, это было тупое, что я сделал, ну ладно. Кстати, разная руда, видите, у нас 4 разных вида руды, это круто. Начинаем крафтить боньку, в принципе, так, вот так вот можно найти этот мод. Вот он этот мод, чтобы только он высвечивался. Все, 5 страниц целых этого мода. Поэтому он достаточно интересный будет. Так, лимонит. 10 урона, нихера себе. Я не ожидал. Так, сейчас... Так, а вот из этого... Из Рассита. Из Росита. Э, Джайда, Хирайда. Так. 12, нихера себе. Так, это сколько? Это у нас 7, ну это фигня, это особая фигня, это тоже, э, ага, это у нас получается тоже 7. Хорошо, хорошо, это выгодное предложение, а можно как-нибудь по-другому? Нет, нельзя скрафтить, к сожалению, ну ладно. В принципе, э, так, давайте скрафтим. Итак, ребята, в принципе, я решил то, что, ну, блин, лимонита хоть и много, типа, если что, можно будет всегда сделать меньше на 10 урона, но я все таки так подумал. Подождите, вот что еще интересно. Это кирка. Четыре. 4... Не, вот кирка, мне кажется, это самое главное. Подождите сейчас, секунду. Четыре. 4... Тоже четыре. Но я не знаю, какая бы сила Давайте сделаем такую кирку. Давайте сделаем такой тополик. А, кстати, еще же из этого тоже можно сделать прибас. Да, можно. Но, я так понимаю, это похуже, да? Все. Вот это получше будет. А, в принципе... Ну, лопату тоже, наверное, сделаем. В принципе, ну и, кстати, прикольная такая вот текстурка. А, кирки, всего вот этого. И сделаем меч такой, потому что 12 урона это все-таки неплохо, неплохо. Так, опорченность а какая тут будет. То есть, полторы тысячи здесь... А, здесь вообще маленькая, да, фигня. Да ладно, вот это пьем, короче. Все, все, ребята. В принципе, в принципе, я рад, что вот так все получается. Броню, броню нельзя скрафтить вроде, как я так понимаю. И, я так понимаю, то, что кирка алмаза нам вроде как уже не пригодится. Хотя нет, видите, 4 урона. Здесь 5, это значит то, что... Ну, это типа железные кирки, я так понимаю, да, будет? Я так понимаю, что да. Типа, ну, так неплохо, в принципе. Но... Ну, я не знаю. Прочность зато неплохая, по 400, в принципе. По 400. Прочности это... Ну, неплохая, не, все равно неплохо уже, да. Насчет брони я так посмотрел, то, что, в принципе, э, бронь сделать будет пока что, наверное, невозможно, либо возможно, но ну, какую-нибудь плохую. Вот она, броня всякая. Вот, видите, нужен, нужен вообще везде почти джайт этот. Какая-то кожа, которая не показывает, как ее найти. Наверное, животном какого-нибудь убить. Э, ну, это как логично. Это какие-то тоже штучки... Вроде как не находил их. Так, ну не везде, кстати, броня крафтится. Здесь нужен вообще какой-то... А у меня вроде как такой руды нету. Да, у меня такой руды нету. Поэтому... Не знаю. Не знаю, ребята. Это... А, нет, это другая какая-то руда. Давайте ее тоже попробуем переплавить. Да-да-да. Да, она работает. Окей, здесь у нас будет золото. Это тогда сюда, это сюда, это сюда. Все. Пока что она все плавится, значит мы вот это уберем, этот меч, потому что он все-таки в два раза урон, ребята, больше. Так, ну давайте ну, попробуем побольше. Давайте до десяточки. Так, 8, 8, может быть 9 будет. Попробуем на максимум зачаровать. Так. Тут еще можно так менять, это много вести, а вроде как нельзя. Нужно сначала одну вещь зачаровать, а потом... Дайте, шахность 1. 13 и 25, ребят, блин, ну это вообще неплохо. Ну, давайте, здесь троечка, не какое-то непонятное зачарование для меня, эффективность, и тоже эффективность. Ну, в принципе, я так думаю, что не так уж и плохо. У меня броня на протекшн почти вся, меч неплохой теперь, и пушка тоже хорошая. То есть, блин, наконец-то можно валить всех нахер, да. Ребят, в принципе, думаю, на сегодня я закончу, потому что видео получилось где-то минут на 30 почти. Ну, то есть, я не хочу большое и особое видео делать, а оно и так получилось достаточно немаленьким. О, боже мой. Вы это видите? У меня теперь написано просто изи. То есть, уже не вы изи, а просто изи, ребята. То есть, третья серия я как раз получил неплохой меч, и теперь, ребята, э, уже не так уж и... Не очень легко уже будет. Просто легко будет. Блин, это мне не нравится. Кстати, у меня какая сложность. У меня хард, как всегда. Это не может меня не радовать. Ух ты, у вот этого... Я посрался, наверное. Сейчас... О, боже. Ну, да. По хп можно понять, то, что тут... Ну, типа, у них, по-моему, только тысяча хп. А когда... Да! Типа, блин, это собака. ее надо убить. Он мирный сам по себе моб. Но... Мод на боссов делает так, то, что... А -а -а, тихо! Как будто бы это плохие мобы, да. На самом деле нет, это просто... Ну, они только пуляться в типа, тебя будут. На самом деле, это от другого мода. Они такие, типа, стали злые, как будто бы... Так, их я убивать буду, потому что они все что-то едят. То саженцы, то яблоки. Мне еда, как вы знаете, очень нужна. Это козел, я так понимаю. Не убивается что-то не хотят. Ну, да баги какие-то. Если я перезапущу миру, он, они будут убиваться. Я знаю это. эту фишку. Ух ты. Там Так. Хорошо. Что-то куда-то гуляют. Может быть, я хелобьем давайте попробуем встретить. Почему бы и нет? В принципе. Далеко от дома уже отошел. главное, чтобы с вещами ничего не случилось. Потому что если с ними что-то случится, я бомбану, наверное, просто знатно так. Сиень возьму. Ребят, в принципе, на этом будем заканчивать. Такое видео получилось. Э, ну, ставьте лайки, ребята. В принципе, думаю, неплохое видео получилось. Э, немножечко тут э, позанимались вещами, да, важными, думаю. Крафтами. Ну, крафтами не особо, в принципе. Э, так, давайте домой тимп, Домой? У него какие глаза? Посмотрим. Белые. Белые — это плохо. Так, золото — это... Это и это. Вот это я не знаю, что это такое. Может быть какая-нибудь броня или оружие. О, что-то было сейчас. Я не знаю, что это такое. Ладно. Да-да-да, окей, все это убьем. Все эти сливки, все вот это ненужное дело. Кирку мы оставим. Прокачаем потом в будущем, думаю. До эффективности 2, например. Книги, кстати, можно зачаровать, попробовать. Вот, блин, вот это конечно тупо было. Шахность, блин, жалко то, что шахность еще одна книжка нужна, еще одна шахность, чтобы наковальни все там намутить и получить шахность 2 на этом мече. Давайте, кстати, сделаем наковальню, так она у нас вот так вот делается. Короче, ребята, спасибо за просмотр этого видео, я ну старался над ним достаточно неплохо, поэтому в принципе, буду надеяться, что вам это видео понравилось тоже. Всем спасибо, пока-пока и удачи. Пока-пока!